Всем-всем-всем скидки и подарки каждому покупателю. Плюс шанс выиграть iPhone 7 128 гигабайт. Все это в любимом салоне бытовой техники Blanco Deluxe. Улица Ленина, 64. Телефон 68-12-12. В нашем салоне дорогие только наши клиенты.